Здравствуйте, уважаемые солисты и солистки! Под одним из роликов про жизнь соло я получил такой комментарий. «Нету в этом мире солистов. Можете бредить сколько угодно. Хоть врать красиво умеете, уже сдвиг в развитии. Семья — это, оказывается, не плюсы. Я, говорит, жил один. Так хреново мне было. Приходишь домой, а там мертвая тишина». Вы замужем за интернетом и компьютером. Мне, кстати, жена так говорила, он изменил мне с компьютером. Отключите это и увидите, что вы одиноки, и у вас поедет крыша. Сразу захотите, чтобы рядом было с кем поговорить. Вот такой вот комментарий. Как вы оцениваете э, свое замужество за интернетом? Вот, э, расскажите, пожалуйста. Э, да, действительно, вот я когда был в браке и стал залипать на кое-какие компьютерные игрушки, мне жена говорила, что ты женат на компьютере, женат там на игре в линейку, на танках, но не на мне. Это ее ужасно бесило. Я думал, что когда мы заведем ребенка, может, она на него как-то переключится, у нее будет все это вот то самое общение, которое она хочет, но нет. Она хотела этого именно от меня. Но вопрос, почему я-то выбрал это? Да? Вот интересно. Многие из нас это выбрали. Многие молодые люди выбирают просто вот это замужество с интернетом. Они его предпочитают реальному миру. Подумайте, вот если бы вы были машиной, да? Вот искусственным интеллектом, роботом. Для вас любая реальность была бы виртуальной. Вот любая. То есть все, что вы там через свои глаза, камеры там высматриваете в якобы реальном мире – это ведь все преобразуется в некий сигнал и создает вашу виртуальную картинку. Да что далеко ходить, даже ваши глаза вспомните о том, как работают ваши глаза. Там линза есть такая, хрусталик, да. Через него изображение проходит, и на сетчатке, на сетчатке глаза перевернутое изображение мира. А дальше наш мозг переворачивает эту картинку, чтобы адекватно воспринимать реальность. Однажды я посмотрел одно интересное видео про работу нашего мозга. Там был построен специальный велосипед, у которого руль... Когда вот ты его крутишь направо, велосипед едет налево. И когда наоборот ты поворачиваешь налево, велосипед едет направо. Там специальная шестеренка просто была и все. И колесо вот ехало совершенно в другую сторону. Как вы думаете, на таком велосипеде можно ездить? Автор пытался научиться. Дело в том, что вот мы, когда научаемся ездить на велосипеде, мы уже практически не можем разучиться. Мозг получает вот эти вот э, определенные навыки и все. И многие из нас даже не замечают, что мы применяем всегда э, при езде на велосипеде и на мотоцикле, мы применяем такой прием неосознанно, называется противоруление. Чтобы повернуть влево, мы сначала немножечко дергаем руль вправо, чтобы завалиться в этот бок и потом уже поворачиваем колесо налево. Если мы сразу повернем налево, мы начнем заваливаться вправо и упадем. Заметьте, если вы катаетесь на велосипеде, вы неосознанно применяете этот прием. А вот на том велосипеде, у которого руль поворачивал велосипед в другую сторону, автор пытался научиться ездить целую неделю. И вдруг в определенный момент у него получилось. Он всю неделю падал с этого велосипеда, и вдруг в определенный момент мозг как будто переключился, и он стал ездить на нем, как будто ездит на обычном. Примерно так же, как вот наш мозг транслирует перевернутое изображение на сетчатку, примерно так же он подстроился под этот необычный велосипед. Причем очень резко, он сразу понял, как надо действовать. И... Наш мозг не видит, оказывается, разницы между виртуальной реальностью и реальной. Если вы в виртуальном мире получаете все те эмоции, которые вы э, привыкли получать из реального мира, то вы тоже не заметите разницы. Понятное дело, что если я буду сидеть в квартире без интернета, даже можно даже без мебели, там, без еды, без всего, вот такой вот, сижу в квартире, да, и что я буду делать – я буду ждать, пока пройдет время, да, зачем, да, хочется же как-то деятельность какую-то проявлять, хочется чем-то заниматься, общаться, например, с кем-то, либо писать посты, либо записывать ролики, либо читать ваши комментарии, кстати, напишите, что вы об этом всем думаете. Конечно, если у тебя нет интернета, человек, находящийся в квартире, он тебе как-то вот скрасит твое одиночество, твой досуг, можно с ним посидеть, поболтать, попить пиво, там, жрать вместе приготовить, телевизор можно вместе посмотреть, да много чего можно делать. А действительно, когда ты женат на интернете, а я в том числе еще, наверное, женат на ютубе, не знаю, моя девушка вроде не ревнует, что я женат на ютубе. Так вот, если ты на этом на всем жена, то тебе не нужен просто человек, который будет рядом. Вот поймите, я тут не сижу, не страдаю от того, что у меня одиночество какое-то. Я все лето провел на даче. Ко мне туда друзья наваливались, чтобы побыть вот на этом свежем воздухе, в сосновом лесу, покататься на лодке. Но друзья приезжают в выходные, а всю неделю я предоставлен сам себе. И я кайфовал от этого уединения. Понимаете, я кайфовал от того, что мне не нужно как бы думать о каком-то человеке, который вот он рядом, ему что-то надо. Я всегда говорил о том, что солисту не обязательно быть затворником, не обязательно ему обрубать все социальные связи. Для чего? Чтобы гордо заявлять, я умею жить совершенно один. Ну и что? И зачем? Для кого? Ну если ты для всех это сказал, тебе как-то полегчало или что? Вопрос в том, насколько тебе этот режим кайфовый. И когда ты находишься замужем за интернетом, то в принципе тебе все остальное становится неважно. У тебя идет полная замена реального мира. Это, конечно, для кого-то звучит страшно, да? Но лично ваш мозг не видит в этом никакой разницы. Если мне захочется общения, я открываю ВКонтакте и начинаю с людьми общаться. Голосовыми там сообщениями, по видеосвязи, просто текстом. Мозг понимает, что я общаюсь, что я реализую вот эту свою потребность в социализации, и все, и он доволен, я не чувствую какого-то дискомфорта от того, что я одинок, там, нет у меня друзей. Ребята, если у вас нет друзей, заводите. Если э, как бы негде завести друзей, ну, напишите мне вконтакт в тот же. Я вас добавлю в какие-нибудь чаты, где сидят люди, с которыми можно пообщаться, в принципе, на любые темы, которые вам интересны. У нас, конечно, очень часто все это скатывается в обсуждение женщин, но это как бы нюансы. Нюансы мужских коллективов. Социализацию можно получить где угодно в интернете. Ты можешь ее получить в компьютерной игре, да, у тебя там свой клан, там свой альянс, постоянное общение, там голосовые всякие, чаты и прочее, прочее, прочее, там для синхронизации действий. Ты как бы занят вот этим виртуальным миром. Ну, понятно, что там ты захватываешь виртуальные замки, ты там строишь какие-то виртуальные корабли, виртуальные танки у тебя. Но впечатления для мозга одни и те же. Он не делает разницы. Можно, конечно, бесконечно строить споры о том, что же будет, если возьмут и вот отключат интернет, отключат электроэнергию, куда же вы вот все такие зумеры подеваетесь, что с вами будет. У вас отбери телефон, все, вы не человек, все, вы сразу становитесь каким-то бесполезным куском мяса, да, который ходит и не знает, чем заняться. Я вас уверяю, если такое произойдет, люди вернутся к прежней жизни, они а вернутся к реальному миру. Однажды как-то раз в Москве горела Останкинская телебашня. Целых три дня там ее ремонтировали. Так вот, э, вот эти три дня, пока не было в Москве телевидения, э, на улицах Москвы появилось огромное количество людей. Они выходили гулять. Они выходили гулять, чтобы общаться, социализовываться, все кафе были забиты, Эти мамочки с детьми по всем паркам гуляли с колясками интернет дает нам более простой способ социализации вам не надо никуда идти вам не надо за что-то платить у вас есть телефон вы можете написать своему другу пообщаться или по видеосвязи или с подругой пообщаться по видеосвязи вопросы социализации в нашем сознании занимают очень много места это прям одна из ключевых задач которая видимо у нас где-то прописана там на подкорке где-то очень глубоко потому что наши социализированные приятные Выживали чаще, чем те, которые оставались затворниками. Это было нужно там, в допотопные времена, в первобытном каменном веке. Надо было как можно больше скиллов э, социализации иметь, чтобы сообща противостоять каким-то угрозам внешнего мира. А внешний мир тогда был, мягко говоря, ну, очень недружелюбным. Сейчас-то мы победили всех зверей, да, сейчас мы сидим в теплой квартире с отоплением, с горячей холодной водой, канализацией, можем за заказать доставку продуктов, в конце концов, можем вообще никуда не уходить, жить хиковать, у нас все есть, у нас все есть вот здесь. И люди выбирают этот способ, да, люди выбирают этот способ, это поразительно, действительно, мозг не делает разницы. За последнюю неделю я в реале общался только с двумя людьми. С продавщицей шаурмы и с продавщицей в моем ларьке, где я покупаю еду. Я просто вот выходил, мне надо было что-то покушать, я зашел, купил там, пообщался и все. И то это было такое недолгое общение, и не было такого прям кризиса, что вау, нужен какой-то человек, которому надо что-то сказать, надо о чем-то поговорить, нет. Нету такого кризиса, если ты правильно находишься замужем за интернетом и особенно за ютубом. Вы можете бесконечно критиковать такие подходы. Однажды я познакомился с девушкой, которая частенько постоянно залипала в телефоне. Но она залипала в тот момент, когда меня рядом не было. Вот когда я рядом есть, она его откладывала, да, даже выключала. А когда меня не было рядом, она все время в нем сидела и как бы говорил, да, я интернет-зависимый человек, все, все нормально, да. А О чем мне делать еще? Мне же хочется как-то пообщаться. Я же не могу, чтобы ты постоянно был со мной рядом. Такое же невозможно, да. Мне же нужно куда-то вот выплеснуть там свои эмоции, с кем-то поговорить, поболтать. И у нее там тоже миллион друзей. Не стесняйтесь себе заводить виртуальных друзей. Вот серьезно, не стесняйтесь. У меня их ВКонтакте в одном более 8 тысяч, на Ютубе вон, 44 тысячи подписчиков, все пишут комментарии, мне интересно каждому ответить, у каждого что-то спросить, да. Никакой разницы, да, и вон даже чат-рулетка есть, любой собеседник на выбор, правда, конечно, там дебилов всяких больше, чем нормальных собеседников, ну но вот, это ж, это ж популярный сервис, понимаете, вы посмотрите, сколько там онлайн. Ежедневный, ежесекундный. Там несколько десятков тысяч человек сидят просто потому, что вот они одни дома и хочется с кем-то пообщаться. Но там вечно сидят какие-то понурые рожи, с которыми общаться ну, не хочется. Нет какого-то позитива. Понимаете? Общаться вот с людьми интересно, когда от них исходит какой-то позитив. Когда не только вот они готовы там весь мир разорвать, там призвать всех на какие-то революции, а когда они вам готовы рассказать что-то ну, интересное, да, то, чего вы не знали, то, что будет вам интересно. Хороший собеседник, говорят, это тот, который любит слушать, а не тот, который много говорит. Если вы дослушали этот ролик до этого момента, вы однозначно хорошие собеседники, потому что тут говорю сейчас я. И да, знаете, интернет изменил людей. Вот многие мужчины жалуются на то, что вот женщины изменились там за последние 10 лет там, или 15 лет. Вот где-то с 2005 года начали активно развиваться соцсети. И мы уже увидели просто, что общение стало, вот в реале общение стало каким-то другим. Оно стало не таким ценным. Прям вот если 20 лет я мог позвать там девушку на свидание, она шла с радостью и с удовольствием, да, то сейчас там в интернете это вот начинается там хрюму, не знаю, там может так, по сети пообщаемся там и все такое. Мужчинам кажется, что они стали не нужны, но на самом-то деле вы можете сделать себя нужным. Заведите чуть больше друзей. Станьте более социализованным именно в интернет-пространстве. И вы почувствуете себя счастливым человеком, вы поймете, что вам можно жить соло. И абсолютно никакого дискомфорта от такого образа жизни вы испытывать не будете. Вы можете находиться один в квартире днями, неделями, месяцами. Вы даже будете хотеть иногда отрубить эту сеть, чтобы уехать на рыбалку туда, где не ловит связь, где невозможно зайти в интернет. И там вам придут очень клевые мысли в голову. В уединении, в концентрации, вот в такой рыбалочной медитации или в каком-нибудь походе в какие-нибудь горы. Вы в тот момент... вы Понимаете, что такое был интернет, как жить, собственно, без него, и вы понимаете, что вы никуда не делись. Ну, отрубился у вас интернет на пару дней, ну, ничего страшного. Вы все равно остались человеком. Люди выбирают жизнь соло не потому, что у них нет выбора. Выбор-то у них есть. Они выбирают, потому что это путь наименьшего сопротивления. Так проще. Вот и все. Быть замужем за интернетом – это проще, чем быть замужем в реальном мире, намного проще.